Друзья, решил показать такую вечернюю съемку Саратовской набережной, так называемой старой части. Вот смотрите, она стоит из нескольких ярусов. Вот здесь один из спусков подъемов, можно так сказать. Вот там есть один проход, где можно гулять. Потом вот люди спускают сюда, причем таких спусков несколько у нас здесь на набережной. Дальше видим вот такой проход. Здесь, скажем, зеленая зона, сейчас осень нету наверху почему специально снял вечернюю съемку вот такие красивые фонарики вот тут также видите зеленая зона Вот оттуда я пришел очень красиво специально задерживаю камеру чтобы посмотреть на все это было вот там вода но мы не сразу кладем попадаем а вот смотрите, сейчас мы с вами пройдем тут будет еще один проход по которому можно пойти вправо влево вот посмотрите опять проход туда там гуляют люди проход вот сюда вот видно хорошо надеюсь и вот здесь еще один спуск есть там какие-то беседочки есть вот здесь спуск сейчас мы с вами спустимся вот здесь вот видите гуляют люди животными гуляют вот смотрите опять красивые такие закаты В другой стороне, кстати город энгельс вот я сейчас спущусь покажу вам еще один ярус вот здесь кстати, много цветов летом очень много очень красиво надеюсь вот хорошо все видно вот такие окантовочки камешек освещение и вот мы попадаем с вами еще один один ярус Смотрите, тут опять можно гулять катя вдали хорошо видно саратовский мост вот если мы с вами поворачиваем камеру опять также вправо набережная вон там видите красивые вот эти фонарики и вот сама по себе волга очень красивая и вот мы с вами подходим к бортику я не стал здесь спускаться дальше может, можно было бы найти место где спуск ниже здесь еще один ярус смотрите Фонари. кстати вот почему-то попался на один нерабочий все остальные рабочие вот и туда дальше влево поворачиваю все рабочие крынут. попал почему-то на один и вот такой вид то есть получается смотрите раз два три четыре пять пешеходных зон где можно прогуляться здесь спуститься Дальше у нас вот, если мы туда пойдем вправо, вот туда разворачиваюсь, там есть продолжение еще набережной, новая часть. Там уже, насколько я помню, два яруса у них. Но она более новая, тоже интересная, своеобразная, потом как-нибудь сделаю оттуда обзор. Ну а сейчас вот такой. И можете меня на канале поискать еще видео, я повешу, где тут плавали уточки сегодня. Очень красиво. Приятно насладиться вам прогулками по такой набережной. До свидания.